Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Анна Акопян находится с визитом в США. Армянская диаспора Бостона пожертвовала возглавляемому ею, благотворительному фонду «Город Улыбок» 150 тысяч долларов. Об этом сообщает Армен Пресс. Помимо сбора пожертвований, Анна Акопян выступила с громким заявлением. В ходе своего турне Акопян дала интервью изданию «Голос Америки» и, обращаясь к теме карабахского конфликта, отметила, что тысячи армянских солдат отдали свои жизни в Карабахе во имя ничего. Повторите заклинание. Жалостливее. Больше музыки в голос. Идите от себя. Мсье, жены, минутку, минутку. Серьезнее, серьезнее. Слезу дайте. Гениально. Кон гениально. У вас талант к нищенству заложен с детства. При этом супруга премьер-министра Армении, сказав АА, так и не нашла в себе сил сказать Б, то есть добавить, что тысячи армянских солдат погибли во имя абсолютного ничего, на чужой для них земле, на территории Азербайджана. Конечно же реакция с трехэтажным матом со стороны ее соплеменников не заставила себя долго ждать. Мозг, промытый армянской диаспорой и агитационной пропагандой, еще долго не восстановит свои нормальные функции. Способность самим думать, а не глотать все, что скидывают СМИ.